Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю вам сделать вместе со мной розу из атласной ленты и кружева. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я использовала атласную ленту шириной 5 сантиметров. Светло-серого цвета и розовую. А также сеточку для волос. Фетровый кружок с диаметром 4 см. Кружево. Шириной 6,5 см. иголку с ниткой и булавки, клеевой пистолет. Начинала делать серединку розы из сложенной вдвое ленты и размечала ее для лепестков 3,5 сантиметра отступала от края. И булавочкой отмечала нужное мне расстояние. Теперь опять три с половиной сантиметра. всего делала такого размера 4 лепестка следующие лепестки делаю уже с размером четыре с половиной сантиметра и таких лепестков будет три Край ленты обрабатываю огнем и начинаю набирать ленту на нитку со стороны сгиба ленты. Опускаюсь к основанию лепестка и теперь поднимаюсь перпендикулярно вверх сгибу, вдоль булавки. Когда булавка мешает, я ее уже убираю. Теперь буду возвращаться в обратном направлении отступив от первоначального шва примерно 2 миллиметра. здесь я обрежу ленту, обрабатываю ее огнем, как обычно и до конца стягиваю нитку. Вот уже готова гирлянда лепестку. можно ниточку закрепить. И в итоге длина этого отрезка у меня получилась 16 сантиметров. Теперь я буду собирать серединочку. Начинаю с конца, где маленькие лепестки у меня. Просто закручиваю первый лепесток. Потом вторым Закрываю его получается бутончик. Здесь можно использовать и горячий клей, но я решила собрать серединку розы на нитку. Выкладываю следующие лепестки таким образом, чтобы мне это нравилось. И закрепляю положение этих лепестков. вот можно закрепить нитку серединка цветка готова следующие лепестки делаю уже с полной ширины ленты то есть 5 сантиметров и отступив от края 7 сантиметров намечаю край лепестка еще 7 сантиметров на лепесток и таких лепестков будет 3 Обрезаю ленту и обрабатываю срез огнем. Дальше набираю на иголочку с ниткой. В готовом виде у меня получается деталь с размером 7 сантиметров. Здесь можно ниточку закрепить и не обрезать. А можно и обрезать. Это не принципиально. Лепестки из кружева буду делать с длиной 8 сантиметров. Размечаю кружево. Три лепестка у меня будут. И теперь собираю точно так же. В сборке у меня получилось 14 сантиметров Следующие лепестки буду делать с шириной 10 сантиметров Делаю разметку. При помощи булавок и таких лепестков будет два. в готовом виде получилось у меня 12 13 сантиметров из кружева делаю один лепесток для этого беру отрезок 12 сантиметров а в готовом виде у меня получилось 10 и еще один лепесток из ленты для него я беру отрезок 12 сантиметров соберу его стяну и в готовом виде у меня получится лепесток шириной 8,5 см. Теперь лепестки я оставлю в покое и покажу как я тонирую листики для розы. Беру ленту светло-серого цвета, отрезаю квадратик со стороны 5 см. На огне немножечко нагреваю серединку, делаю серединку лепестка, уголочки срезаю, придаю форму листика розы. И по более широкому краю делаю надсечки, глубина надсечек 4-5 мм. Теперь оплавляю края над огнем. Потом держа листик, ловлю теплый поток и просто пальцами делаю заломы. Это делается легко. Не обязательно здесь использовать пинцет. Ну вот, форма листика. Листику придала. И теперь обычными фломастерами синего зеленого цвета я нанесу небольшие точечки. Синего цвета совсем чуть-чуть. Зеленым, конечно же, побольше. И теперь буду использовать обычный аптечный спирт. Смачиваю ваточку и мокрой ваткой растираю краску. Краска очень хорошо расходится по мокрой ткани. Вот теперь листик я оставлю сушиться, а в это, за это время мы соберем розочку. Беру заготовочку из трех лепестков, самых маленьких, соединяю ее. Тут я уже использую горячий клей. Придаю листикам нужную мне форму. Определяю положение серединки. И приклеиваю ее. Лепестки еще закрепляю клеем. И добиваюсь той формы, которая меня устроит. Следующими буду приклеивать листики, лепестки из кружева. Размещаю их в, шахат, в шахматном порядке относительно предыдущего ряда лепестков. И приклеиваю. Теперь два больших лепестка из атласной ленты. Эти лепестки жестче кружева, естественно, и они будут держать форму кружевных лепестков. Приклеиваю теперь одиночный кружевной лепесток, приклеиваю тоже в шахматном порядке. Лепесток этот может просто немножко падать, поэтому я нанесу еще немножко клея и зафиксирую нужное положение лепестка. Вот так. И последний большой лепесток. Я его помещаю так, чтобы оттенить пруживной лепесточек. Придаю лепестком нужную форму и приклеиваем. Вот уже листик высох и можно листики приклеить к розе. Будет два листика с одной стороны еще и место вот сюда хорошо и один листик будет с противоположной стороны Готово. Теперь я беру повязку, сеточку, здесь грубый и неаккуратный шов, я его закрою фетровым кружочком. Поворачиваю шов в одну сторону, чтобы это не было грубо, не торчало ничего и приклеиваю к фетру. Закрепляю фетр со всех сторон. Теперь клей наношу прямо на сеточку и приклеиваю розу. Смотрю, где у меня роза немножко отстает от лепестков. Я еще добавляю клей. И делаю так, чтобы... Мне нравилось. Ну вот так роза держится хорошо и на голове будет смотреться красиво. Вот получилась такая нежная роза для повязки.